Хей, братишка, короче, видосики каждый день, э, Бомж Джизи на связи, и приступаем, добиваем 150 подписчиков, и, короче, будет первый стрим за долгое отсутствие, конечно погнали. Салон, братва, это я, Бомж Джизи, э, короче, вы давно не видели меня с вебкой, и просто не видели, короче, суть в чем: сегодня я вам расскажу, как получить тупо, блять, получить админку в любом серваке, просто, короче, нам нужен тупо сам, сам, реально. все короче, водим тут, не знаю, любой, ну, ну, БРП. Сервак, заходим там, я не знаю Так, и, конечно же, мы, ебать, вводим в регистрацию Your account is bigger, restricted, uh, tutorial, no ask Хотел бы стать, пишем, короче, хотел бы стать вашим партнером. YouTube, который... на Сигнале. Португальцы. Вот по админы. У меня есть деловое предложение. Я ютубер и хотел А, да. Короче, сейчас видосики будут каждый день выпускаться, я уже запланировал себе тактику. Типа, какой видосик, за каким, чё, какие видосики будут. Так что, будет все интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, ебать. И, как стащит пич, слушайте мои треки в ВК. Да, я, я самый лучший, хотя почему ВК, на всех цифровых площадках. Окей, пока, пацаны, опять не получилось. Ладно, не шутка. Ну, короче, это работает, типа, по ютуберам, там. Заходите на какой-нибудь, ну, БРП, там, я не знаю, все по кайфу делаете. И, короче, у вас просто получается, что все по кайфу. И, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да, это видео будет. Все видео завтра. Я не а, удачи, пока, подписывайтесь на канал.